Ст... Первая ступень участвуют первые и вторые классы в двух видах Полоса препятствий, которую мы сейчас вам, вам покажем 10 человек команда И круговая эстафета Также участвуют 10 человек На эстафету можно кого-то поменять то есть, если хотите Вначале будет участвовать второй Б класс За ними второй Б И третий будет первый Б Чтобы они посмотрели, увидели, как бежать Значит, команда строится вот там у флажочка, на полосу препятствий. Видите длинный флажочек? Пошли, пошли, пошли. пошли. Там их остановите. Да, да, да, да, да.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 быстрее время-то время. время идет время идет время идет давай давай. Давай, давай давай разбегайся давай, напрыгивай давай, давай. вот так нормально вот так давай давай давай быстрее быстрее быстрее тебя будет ждать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 Второй «В». И за первое место второй «В» класс. И абсолютный победитель по двум видам. Второй «В» класс. Молодцы. Молодцы. У меня с две первых места заняли, все плюс «Плиз». Молодцы. Так, фантики, чтобы я не видела здесь никаких фантиков. Карманчик. Все, убираем в карман.